Всем привет! Младший сын певицы Валерии, 21-летний Арсений Шульгин, вчера, 28 августа, сыграл свадьбу со своей возлюбленной Лианой Волковой. Пара встречается больше года. Известно, что жених сам оплатил и организовал торжество. Звездные гости делятся первыми фото и видео с радостного события. Роспись Арсения и Лианы состоялась в Футузовском ЗАГСе, после чего они устроили пышный банкет в Сохо-кантри-клаб. Там, помимо родственников, собрались многочисленные звездные друзья этой семьи. Яна Рудковская, Эмин Агаларов, Николай Басков, семьи Юдашкиных и Маликовых и другие. Муж Валерии на своей страничке в Инстаграм выложил видео, трогательно подписав. Мамины слезы радости и слезы гордости В свою очередь Яна Рудковская поделилась не менее трогательными видео в соцсетях. Какие юные, красивые и счастливые Лиана и Арсений! Будьте счастливы! Вы невероятно подходите друг другу! Совет и любовь на долгие-долгие годы Я обожаю свадьбы! Тем более, когда женятся такие талантливые и красивые ребята. А сегодняшний танец молодоженов под живое исполнение мамы, потрясающей Лерочки, это, конечно, шквал эмоций. Совет и любовь на долгие-долгие годы.